Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня опять встреча с Виталием Кропманом, и мы с ним будем обсуждать такую тему, как коррупция. Здравствуйте, Виталий! Вот я когда открыл статью в Википедии, которая называется «Коррупция в России», и там написано, что феномен коррупции исторически является частью модели государственного управления в России. Ну да, если мы вспомним, конечно, Гоголя, взятки борзыми щенками, это все понятно. Но раз там так написано, значит, может быть, это действительно какой-то российский такой феномен. Российский феномен, я думаю, что это всемирный феномен. Нет, я имел в виду, вот Россия именно такой вот, для нее это часть, это не просто какая-то отдельная тема, а это встроенная уже часть действующей власти, так скажем. Ну, смотрите, как бы известно, что первые факты коррупции в России были вообще в 9 веке. То есть в девятом веке государство отправляло на места своих представителей и существовала система, так называемая система кормления, когда им не платили зарплату, они должны были, сказать, должностные лица должны были содержаться за счет собирания средств местного населения. Да? То есть это, это старая таким история? Образом, это, это, это, это не новая история. И э, почему я говорю, что имеет смысл, наверное, говорить не только о России в этом смысле, а потому что э, я думаю, что вы в курсе, что сегодня перед открытием новой сессии, новой Государственной Думы э, задержали художника-акциониста Федора Калинина. Он стоял э, перед входом в Государственную Думу с напольными весами. И э, смысл акции был в том, что он предлагал взвешивать депутатов, по образцу английского города 17 века Хайурком. В XVII веке жители этого города обратили внимание, что люди, приходящие к власти, как-то очень быстренько начинают толстеть. И вот чтобы побороть коррупцию, они чиновников взвешивали, или мэров чиновников взвешивали то прихода к власти и к моменту ухода с поста. Интересное очень наблюдение. А вы мне скажите, вот Россия периодически делает вид, что борется с коррупцией. Вот не так давно появился такой смешной очень закон о том, что если чиновник не знает о том, что там лежит в конверте, то он вроде как и не несет ответственность. То есть такая, как называемая, так называемая, случайная коррупция. Что вы думаете об этом явлении, как случайная коррупция? Во-первых, мне кажется, что если Россия борется, то она борется не с коррупцией, а с борцами с коррупцией. Вот активно. То есть, если посмотреть, что сегодня происходит с Навальным, э, с созданным фондом противодействия коррупции по борьбе с коррупцией, да, с людьми, которые общались, работали с Навальным, то мы можем прийти к выводу, что Россия все-таки борется не столько с коррупцией, сколько с борцами с коррупцией. Это во-первых. Во-вторых, э, ну, скажите мне, пожалуйста, сами, а как вы думаете, когда радостно власть сажает очередного губернатора или очередного министра, это на ваш взгляд борьба с коррупцией? Нет, это не борьба с коррупцией. Вот я хотел, как кстати, привести пример Алексея Улюкаева. Это, по-моему, единственный министр в современной России, который сел на скамью посудимых, Но там было просто разборка между Сечином, и он не понял, куда он, то есть сел не в свои ста сани. Он не понял, с кем он имеет дело, и совершенно, так сказать, попался на какие-то такие чекистские вот эти все разводки. Так что это совершенно не борьба с коррупцией, а просто хотели его, мягко говоря, зачистить, и можно было это сделать мягче, можно было его просто выгнать, а его решили посадить на 8 лет. Но это никакого отношения к коррупции не имеет, и то, что вы привели примеры, что сажают очередных губернаторов, то это просто видимость борьбы и имитация деятельности, потому что коррупция действительно Россию пронзила сейчас снизу доверху, и без нее трудно даже представить. Вот я даже не могу себе представить, страшно что завтра вот мы говорим, все, никакой коррупции нет. Все развалится, потому что на этом все и строится. Вы согласны с этим? А, да, к сожалению, это именно так, но... В случае с губернаторами, я думаю, что все-таки в большей степени, что касается Улюкаева, мы можем только предполагать, э, точно так же, как мы можем предполагать, что в большинстве случаев с губернаторами это примерно та же история по кстати, образцам знаменитого хлопкового дела в Советском Союзе, да? когда деньги просто поднимались снизу вверх. И то есть та политическая коррупция так называемая, то есть можно предположить, что некоторые губернаторы просто не доносили то, что надо, куда надо, да? как вариант. Может быть, что-то и другое, но, в принципе, как бы, я предполагаю, что не просто, многие из них просто не туда заносили дипломаты с деньгами. И, или какими-то другими сегодняшними методами это делается. Да? Но, но сегодня, кстати... Да, извините, Виталь, я хотел сказать, что сегодня э, вот это то, что вы говорите, заносить дипломатами, это вчерашний или позавчерашний день, вот в связи с вот этими офшорными всеми делами, мне кажется, сейчас вообще идет все по безналу, и вы не можете вот так вот за руку поймать, э, вот как мы это все классически знаем, да, вот эти все... Подставы, когда купюры э, помечаются какой-то инфракрасной краской, и э, когда, вот как было с Никитой Белых, да, когда его просто поймали за руку. Сейчас это намного да, сложнее. Не, я только... Подождите, Женя, раз вы уж так э, вспомнили Никиту Белых, то давайте мы все-таки уточним. Э, отпечатков пальцев Никиты Белых на деньгах нет. Он деньги в руки не брал. Вообще. Это Если вы посмотрите, то вы этот факт обнаружите. С Никитой Белых это немножко другая история. Вот. Что касается, так сказать, борьбы с коррупцией, то да, мы немножко назад вернемся, да, борьбы с коррупцией в России, то согласитесь, что с коррупцией в России борются все-таки не на верхнем уровне на каком-то, а на нижнем, ну там, где проще это делать, да. То есть можно посадить там врача, да, можно посадить школьного учителя, здесь очень активно борются там, с коррупцией, да, то есть за взяточничество, да. Можно ли в принципе победить коррупцию? Думаю, что нет. Ну, а как же думаю, э, пример очень, Сингапура? Это, Сингапура, думаю, есть. очень сложно. Ну, сингапурский пример есть все-таки? очень сложно. Я думаю, что, вот я, да, ради... да, кстати, смотрел, он не подходит совершенно к России. Вот все, все их пункты, которые там есть, про прозрачность, про сменяемость, про все, это просто в России не будет работать. Так что их опыт можно забыть. Сингапура, он совершенно к России никаким образом не применим. Нет, на самом деле, я думаю, что для того, чтобы побороть коррупцию, должны быть две, как бы две стороны одной медали. Одна сторона медали – это полная нетерпимость к этому обществу, и нетерпимость общества к политикам, которые это дело покрывают. Да? С одной стороны. С другой стороны – это желание власти решить эту проблему. Понимал, что если действительно он дает или берет взятку, для него это печально заканчивается в любом варианте. Сегодняшнее зависит от того, кто дает и кто берет, и отвлечены от величины Согласитесь. Да. Есть, как говорил, по-моему, Марк Туэн, да, если человек украл там 20 долларов, ему можно посадить в тюрьму, если он украдет железную дорогу, его сделают сенатором. Да, давайте вернемся к офшорам. Вот о чем я начал говорить, что сейчас очень сложно поймать взяточника, когда идет речь о каких-то переводах в офшорные зоны, но вот в связи с делом вот этим известным ящиком подоры, который открылся, и там выяснились очень интересные подробности. Так получается, что не так-то просто спрятать эти счета, когда можно это все вскрыть и будет такой вот международный резонанс. Что вы думаете об этом? Ну, во-первых, опять-таки, в моем понимании, офшоры это э, тоже, конечно, как бы преступление, да? Но это преступление не обязательно коррупционное. То есть вы же можете занести в этот офшор и честно заработанные деньги, для того чтобы, так сказать, зная, что условно говоря, ну я говорю, к примеру, налоги там на Бермудах меньше, чем налоги в Германии. Вы открываете фирму на Бермудах и через нее, так сказать, покупаете что-то. Платите, соответственно, меньше налогов. Но вот те деньги, которые вы внесли в этот офшорный вариант, они же могли быть вами честно заработаны. Это уклонение от уплаты налогов на месте, да, и способ а, уменьшения своего налогового времени. Но если это делается, в общем, законно, то это, наверное, немножко другое, даже если это преступление, то немножко другое, согласитесь. Да, я согласен, что офшоры вообще это официально разрешенная форма, и мы не можем так напрямую ухода связывать. Ухода от налогов, да. да. Да. Это официально разрешенная форма ухода или снижения налогового времени. Угу. Хорошо, и в заключение я хотел бы еще... Такую тему затронуть, она связана ну, не напрямую с коррупцией, но очень близко. Я имею в виду кумовство и благ. То есть кумовство это когда по блату на высокие посты сажаются друзья, независимо от их профессиональных данных, глав, э, профессиональных качеств, главное чтобы они были преданы конкретному человеку, мы даже знаем этого человека. Ну и блат, это в принципе то же самое, когда тоже по блату людей сажают, еще есть такое явление, как телефонное право, и все это звенья одной цепи, потому что, в принципе, если я по блату кого-то устраиваю, это тоже вид коррупции. Помните, был такой знаменитый фильм советский «Ты мне, я тебе». Это в принципе все звенья одной цепи, и тут даже может быть бартер, то есть не обязательно кто-то кому-то дает деньги. Он меняется, например, что ты, я тебя сажаю на этот пост, а ты мне за это оказываешь какую-то услугу. Это тоже, наверное, все неискоренимо в России. Я думаю, что это неискоренимо не только в России. Да? Во многих видите, странах этот механизм работает. Ну, Во-первых, согласитесь, что для любого более-менее серьезного ну, политика, скажем, да, если уж мы говорим о политике, Конечно, принципиально важно иметь свою команду у себя за спиной. Да? Да, да, я не спорю. Всякий себе, что вы бы стали, я не знаю, президентом. Вы бы, наверное, хотели, чтобы люди из вашего ближайшего окружения были вашими друзьями, людьми, которым вы, безусловно, доверяете. Это вы, сейчас... вы расставляете на эти, посты, на эти посты своих людей. Это кубовство? Подождите, я говорю сейчас не о своих людях, а я говорю о том, что я ставлю своих людей, но которые совершенно некомпетентны, и которые просто мои друзья, а как профессионалы они никто. Но мне показалось, что вы так немножко на Зеленского тут намекаете, нет? Ну почему? Ну, мне так показалось. А, кстати, вот по поводу Зеленского. Вот он тоже фигурировал в этих списках, и вот российская пропаганда подхватила эту э, линию и начали говорить о, именно о нем, и забыли, что есть и другие там фигуранты. Что вы об этом думаете? Ну, вы же сами, вы, вы же сами ответили на свой вопрос. ну, российская пропаганда э, настроена или заострена на э, то, чтобы превратить... Украину в недогосударство. И если вы помните в своей обсуждавшейся пару дней назад статье Дмитрия Анатольевича Медведева, который, в общем, сам недополитик, скажем, по большому счету, да, есть такая фраза, нам с вассами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном, да? да. Поэтому российская пропаганда делает сейчас все, чтобы обратить, чтобы просто закрыть ту часть ящика Пандоры, в которой фигурируют люди из близкого окружения Путина. Песков же сказал, а мы там ничего не увидели в этих документах. Да, он сказал, сказал, что нет, нет, нет дела, вообще нет причин для разбирательства. Да, то есть известно, что все люди из близкого окружения Путина за последние годы стали там, миллионерами, миллиардерами да, в списке Forbes и так далее. Обзавелись яхтами, резиденциями. Не забывают строить резиденции для своего патрона. Ну, как показало расследование того же Навального. Не забывают строить резиденции для своего патрона. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Ну, на этой положительной ноте мы закончим сегодняшний разговор. Было очень интересно послушать... Вы считаете ее, ее положительной? Да? Я, я в кавычках. Хорошо, Виталий, очень интересно всегда вас послушать. Жень, смотрите, потратьте еще, давайте потратим еще две минуты. Просто мы там в одном месте, может быть, мы, там, может, мы это потом разошием чуть-чуть. Смотрите, ведь вся проблема состоит реально в том, что общество российское, в первую очередь, с немецким обществом здесь немножко другое законодательство, насколько я понимаю, а вот российское общество, оно само настроено на то, чтобы эту коррупцию поощрять. Да? Вас останавливает ГАИшник, вы готовы ему дать деньги на месте. Да? Вы хотите там, решить какой-то вопрос, вы приходите к чиновнику, вы готовы дать ему деньги. Вы сами прекрасно понимаете, что вы его на это дело поощряете, с одной стороны. Да? С другой стороны, если вам надо как-то решить вопрос в данный конкретный момент времени, вы эту коррупцию сами развиваете. Это один момент. Второй момент. Посмотрите, что происходит сегодня. Это уже было в истории с Михаилом Ефремовым. Сейчас та же самая история повторяется с Ксенией Собчак, да, с аварией Ксении Собчак. Смотрите, вчера, авария случилась, по-моему, позавчера, вчера э, господин Малахов в своем шоу показывает медицинскую справку об освидетельствовании Собчак. Вопрос. Каким образом он получает документ, который вообще-то является конфиденциальным, да? Каким образом телевизионщики в случае с Ефремовым буквально чуть ли не в тот же вечер показывали кадры с видео? Ну, блин, значит, эти кадры кто-то продал? Это же тоже коррупция. Ну да, да-да, это коррупция. Но, с другой стороны, вам скажут, что за информацию надо платить, и любая информация имеет цену. Хорошо, Виталий, Подождите, спла... подождите, за, за информацию, знаете, за информацию надо платить, это не вопрос вопрос в том, имеет ли право человек, сидящий на этой информации, продавать эту информацию? А вот это уже другой вопрос и, скорее всего, не имеет, и мы опять возвращаемся к тому, с чего начали, что это замкнутый круг, и вот я совершенно с вами согласен, что когда люди поймут, что давать взятки это преступление, а не норма жизни, и когда, может быть, за, будет одинаковая ответственность уголовная за то, кто, за то что человек дает взятку, он тоже получает, я не знаю, условно, 10 лет, то, не условно, 10 это 10 лет получает, то, может быть, о чем-то мы сможем говорить. Но пока на сегодняшний день, к сожалению, ситуация такая, что в России действительно люди не считают это преступлением, как я уже говорил, с чего мы начали, что это норма жизни. На этом мы сегодня закончим. Всего вам доброго, до свидания, успехов! И вам спасибо!